Итак, сегодня 26 февраля 2023 года. Это прощенское воскресенье. И на примере этого прощенского воскресенья, как мы привыкли по традиции просить прощения и как мы отвечаем, проведу ответные свои посылы на ваши вопросы и на работу в группе, которая сейчас идет. Группа ⁇ Возроди себя заново ⁇ тренинг и группа ⁇ Денежные коды 2023 ⁇ Итак, «Прощенское воскресенье». Часто люди знают, что по славянским православным меркам нужно просить прощения. И вот что люди пишут, предают друг другу эти сообщения, пишут всякие картинки. Я кинула вам тоже эту картинку в сторис. «Прощенское воскресенье» принято типа «простить прощения. Но смотрите, какая интересная штука. Когда люди просят прощения, отвечают так. «Бог просит, и я прощу» — это привычка, которая говорит о том, что люди не отвечают за себя, за свои поступки, и они перекладывают вину на Бога. Представляете? Так вот, мои друзья, в сегодняшнем эфире по пирамиду нейрологических, у... пирамиду нейрологических уровней, о чем это, сегодня буду показывать на примерах, в примерах группых групп, которые работают сейчас в тренинге в чате, уважаю, ценю этих людей, особенно тех, кто работает активно, имеют они обалденные результаты. У кого-то появились люди, которые платят деньги, то есть клиенты. У кого-то отношения выровнялись, кто-то выстроив свои границы, потому что там тоже про самоценность, у кого-то здоровье уже налаживается, потому что мы работаем по пирамиде нейрологических уровней. И сейчас мы с вами будем это разбирать. Что сегодня будет еще? На примере учеников, которые сейчас работают в группе, я большей частью провожу для тех, кто работает, кто не жлобятся и платят себе, буду показывать, что у вас получается и на каком этапе вы сейчас застряли. Также сегодня расскажу о тех людях, которые приходят на консультации бесплатные, на диагностики. И уже только по диагностике я определяю, по двух человек написал, а я прошу написать, кто ты, сколько тебе лет, где ты живешь, чем ты занимаешься, что у тебя сегодня болит, что актуально, чего ты ожидаешь вообще от жизни, если бы убрать эту боль. Почему ты думаешь, что я могу помочь тебе на диагностической консультации? И вот такие вот наводящие вопросы прошу записать людям, чтобы они писали. И что я, друзья мои, наблюдаю? Вот смотрите. Я ведь тоже такая, как и вы. Я тетечка из Советского Союза, поэтому у меня этих тараканов, которые я сейчас у вас их вычищаю, была вагон и тележка. Доброе утро, доброе утро, здравствуйте. Так вот, на самом деле, на самом деле, люди делают вот такие вещи. Когда они пишут, они уже о себе сигнализируют, то они на самом деле. Потому что есть такое понятие, как семантическое ядро. Есть такое понятие, как пресуппозиция. Есть такое понятие, как метасообщение. И, кстати, сегодня тоже проведу еще эфир про НЛП пресуппозиции. Uh, у нас была это в договоренности. Я вчера не смогла провести эфиры, потому что был слабый интернет. В Англии тоже плавающий интернет. Лучшего интернета, чем в Украине, я за всю свою жизнь, сколько езжу по миру, не видела. Даст Бог, что после войны будет то же самое. Сейчас даже во время войны у людей нормальный интернет. При таких сбоях. Но это другая тема. Так вот, в Англии тоже плавающий интернет. Я вчера, к сожалению, не смогла провести ни одного эфира, потому что слабо, был слабый интернет. Сегодня проведу три про пирамиду нейрологических уровней. Вот сегодня по прощенское воскресенье, как нужно просить прощения. Примеры приведу из работы учеников в группе. И, конечно же, проведу еще ответы на вопросы про женщин. Почему женщины терпят, почему являются терпилами, и почему женщина является главной в отношениях, в семье. Почему она отвечает за отношения. Для многих это, конечно, шок, но я скажу вам сегодня на этом эфире, почему так и будет называться эфир. Почему? Женщина отвечает за отношения в семье. Да. Так вот, возвращаемся к пирамиде нейрологических уровней. И на примере прощенского воскресенья, как просить прощения. Теперь смотрите. Когда человек говорит, прости меня, простите меня, отвечаем, Бог простит, и я прощаю. На самом деле мы снимаем ответственность, потому что то, что у нас сегодня есть результаты, которые мы имеем. У каждого есть недовольство собой. Если же вы довольны собой, вас все устраивает, значит, вы врете себе. Вы очень сильно врете себе, потому что смысл развития человека это постоянно больше хочу результатов. У тебя сегодня отношения прекрасные с мужем, и ты прям кайфуешь. Да, кайфуй, благодари. А дальше нужно думать, а как я могу сделать лучше еще? А что я могу лучше сделать еще? И ты постоянно задаешь вопрос себе, не Бог, Господи, помоги мне улучшить отношения с мужем. Или у тебя сегодня доходы там тысяча, две, три тысячи долларов, и ты говоришь, ну в принципе да, меня устраивает, мне хватает, все, и тебе будет хватать. Твоя задача задавать вопрос, а сколько, а чего я хочу еще? А, а как я могу еще заработать? А что я еще могу сделать? Поэтому, когда пишут, что у меня нет денег заплатить за ваш курс, который стоит 50 долларов, то у меня вопрос. А что ты, твою мать, делал до, до этого? Ты взрослый человек, мужик или баба? Мужчина или женщина? Что ты делал? Что у тебя на свое развитие, где нужно быть на первом плане развития? Вот у нас был, было задание в группе. Сделать анализ всех, всех сфер жизни, которые... По, по колесу жизненного баланса, как угодно можно придумать, тут колесо жизненного баланса имеет такое известное направление. Ну, известное, он известное, оно как бы во многом интернет об этом кричит. И вот ты выбираешь главные сферы жизни для себя: здоровье, отношения, друзья, семья, работа, карьера. И почему-то никто в группе, где было это был этот, было задание, не отметил. Сколько денег? А какая тема? Это было в денежном тренинге у нас сейчас. Сколько ты выделяешь времени на свое развитие, на свое усовершенствование? Я вам скажу, я была в шоке, потому что люди привыкли жить только в нижней части пирамиды, поесть, пожрать, произвести подобных. Да, мы такие, и я такой была. Я сейчас вас чухмарю не потому, что я тут такая умная, я такая поднялась, такая вся из себя. Да, я поднялась, над собой поднялась. Результаты моей жизни — это то, что у меня есть в материальном плане. Вот тут, то, что я могу себе позволить путешествовать по миру, ездить, где я хочу. Англия тоже была моей мечтой, но она была закрыта. И вот война, меня благодаря войне я сюда попала. Кстати, сделать выводы задача в группе которая сейчас работает за что вы благодарны войне сейчас говорю у меня прям мороз по коже когда-то я делала такую практику когда сын ушел из жизни за что я благодарна этому горю у меня колошматило. как это мне надо написать за что я благодарна что за бред такой и когда человек начинает писать то он начинает осознавать, что благодаря трудности ты что-то другое у себя начал ценить, делать, ценить свое здоровье, ценить каждый день, отвечать добром на добро, не жалобиться на добрые слова, на слова благодарности родным и близким, знакомым и друзьям, дарить подарки. Просто так. Вот просто так у вас вот сейчас есть задача. Задание в группе денежные коды, одно из упражнений пойти и подарить людям какие-то приятные, полезные вещи, которые вам дороги, деньги пойти подарить. Господи, что там только не повылазило у наших головах. И вот это сейчас будем разбирать по пирамиде. Поэтому, когда мы с вами в эти воскресенья прощенские просим прощения у других, нам нужно попросить прощения у человека искренно, искренно. И попросить, за что конкретно вы просите прощения. Вот написала сегодня одна чудесная женщина, умница. Она долго не писала, наблюдала все, А я говорила, ребята, до, понедель... до воскресенья, если не будет у вас анализа, выводов по урокам, по своим рефлексиям, я буду удалять. И вот она написала сегодня: Прошу прощения, что я была паразитом, наблюдала за опытом других. И вот она так и она осознала, что она боялась выходить в чат, боялась писать о том, что ей уроки там даются, там люди пишут, я ей даю ответы, я вкалываю, тружу для вас день и ночь. Они, блядь, паразиты сидят и наблюдают, потому что ее вот, тут незручно, невдобно. И таких много. Так вот, она написала, простите, что я была паразитом. Так вот, вам нужно просто, когда просите прощения, искренне, вам нужно просить прощения, за что вы просите прощения. Дальше. Сегодня очень выгодный день, потому что эгрегор вот этого привычки людской, э, прощу прощения, э, работает на уровне высоких энергий, Высоких божественных энергий. Вот когда вы просите прощения, не просто прошу прощения, Бог простый. Это, знаешь как, пошла в туалет и не потерлась. Ну, я специально говорю, говорю такие вещи, чтобы хлестали вас, чтобы вас чуть-чуть разбудить. Так вот, у нас у каждого есть за что попросить прощения и просить других людей. Особенностью попросить прощения Снять гордыню, когда вы просите прощения, внимание, кому-то не зайдет, я уверена, не зайдет. Так же, как и по вторичные выгоды болезни не заходит. Как это? Мне не выгодно болеть. Да что ты говоришь? А кто хочет знать, в чем выгода болезни? Зачем я болею? Напишите, кому это интересно, я дальше скажу. Так вот, когда вам делают кто-то больно, когда вам делают... Больно ваш, ваши родители, когда вас унижают, когда вас не называют вам хорошими словами, когда мы вот отрабатываем все психотравмы, да? Когда ваши родители говорят, деньги – зло, что это не были богаты, нечего начинать. Когда эти все установки негативные вам загрузили родители, они сделали вам зло. Но они это зло сделали с добрыми намерениями. Человек идет с топором на, на соседа, и он думает, что в этот момент он делает... Он делает божественное дело. В этот момент он думает. Даже состояние эффекта, суды принимают это, да? Поэтому человек, который делает, он делает для чего-то. Отвечу. Напишите правильно, запишите вопрос. Вторичная выгода болезни. Так вот, смотрите, когда вы просите прощения у своих обидчиков, у своих мужчин, которые у вас face up table, которые. у своих родных и близких. Вот пишет мне одна, у меня нет другой сестры и брата. Мой, э, мой муж, который меня унижал и бил, э, что-то тоже она его что-то там просила как-то. То есть и, и живет на религиозных догмах. Так вот, смотрите, когда мы просим прощения у обидчика, наша задача сказать себе, почему, чему он тебя научил. Просим прощения. А, благодарим за то, чего научил. Благодарим за то, что научил. И просим прощения за то, что вы провоцировали, будучи овечкой, будучи жертвой, будучи терпилой, чтобы вас этот деспот унижал. Отдельно будем более разбираться с женской темой. Вот, э, про то, что женщина отвечает за отношения в семье. Я раньше тоже считала, что это все дурдом, это все неправильно. 50 на 50 – да, ну это другая тема, 50 на 50 это тоже, будем тоже разбирать. Так вот, смотрите, люди, которые просят прощения у других людей, часто делают это для галочки, типа это принято так, как яйца пойти в церковь на Пасху покрасить. А когда вы пишете список и выписываете людей, которым вы, за что вы у них просите прощения, даже если вы не сказали этому человеку, ну лучше сказать, лично сказать или написать даже если вы списком напишите у вас гордыня не сказать может быть человек ушел из жизни попросить прощения и простить и самое главное потом простить себя потому что многие просят прощения прошу прощения прошу прощения я жертва я я дура я овечка я жертва вот так вот называю специально вашу вас подколоть вас разбудить вас Одни колются и плюются, шипят, как змеи, потому что их зацепило, но они не осознают, зачем их зацепило это. А другой, ой, да, да, да, да, да, я вот у меня мозг не работает, да, я паразит, да, я то, я все. И этим самым подчеркивают, что ответственность за то, чтобы что-то другое делать, они не хотят брать, они несут им выгодно быть больными. Это если про болезнь. Вторичная вывода. А зачем я болею? Чтобы не переходить в лекарства тяжелые. Я понимаю, что есть те лекарства, где вы себя не... Где вы себя... Не можете одними только благодарность себя вытащить. Я забыла сказать, что я в эфире. Заходите, пожалуйста, в инстаграм эфир и отвечайте на вопросы, потому что эфир иду за вас. сори. И когда вы просите прощения, ваша задача попросить прощения потом у себя и простить себя, чтобы себя не держать в качестве жертвы. А потом действовать по-другому, понемножко, по чуть-чуть. Вот почему в курсе «Возврати себя заново» люди делают маленькие упражнения, и у них постепенно открываются, открываются мозги. Я их учу быть ответственными, взрослеть. В том числе и болезнь, когда вы открываете, откапываете родительские установки, когда понимаете, что вас ведет к тем действиям, которые вы делаете, вы понимаете, на каком этапе у вас это идет посыл такой, в группе, когда вы работаете в тренинге, вы, конечно же, осознаете и получаете взрослое его я. Ну а теперь про... Теперь внимание. Пирамида логич... нейрологических уровней. Вот здесь внизу, вот здесь внизу. Ваше окружение. Окружение. Значит, что такое здесь окружение? Это где вы живете? С кем вы живете? Ваши подружки, ваши, ваша одежда, чашки, из которых вы пьете, э, запахи, которые в вашем доме есть. Это окружение, это то, кто, что влияет на вас. Дальше. Вот тут действия. Действия. Следующее действие. Дальше. Вот тут способности. Вот тут способности. Вот тут ваши убеждения, ваши ценности. Во что я верю? В кого я верю? Так, как же мне тут убеждения? Вот тут ваше убеждение. А вот тут кто я? Кто я? А теперь внимание. Кто я? Вот тут кто я? Дальше миссия. Но Я не буду сейчас про нее говорить. Миссия, но все равно скажу, потому что многим трудно доходит. Так вот, миссия и по большому счету отвечает на вопрос, зачем. Но уже... В, этой, в этом уровне кто я, когда вы отвечаете зачем, вы уже более осознанный человек. А теперь внимание. Вы сейчас внизу находитесь на, в том месте, где вы находитесь. И результатом тому, к чему вы находитесь, является от того, кто я. И теперь, если говорите я больная, у меня там такой-то диагноз. А... Значит, я там больная. Значит, я пью таблетки. Что я делаю? Пью таблетки. Я делаю то, что могу делать, потому что у меня болит кружится голова, у меня болят ноги, я не могу никуда идти. Дальше. Как я делаю? А, да никак я не делаю, я же больная. Знаете, кто я? Я больная. Дальше. А, почему я так делаю? Потому что... Мне сказали, что когда ты больной, то тебе надо сидеть на лекарствах, потому что и там открываются очень многие убеждения от мамы и от папы. И когда я отрабатываю у людей депрессии и тяжелые сформы всякие разные, то все идет из детства. Где-то мама чмурила, унижала, где-то не дала уважения, внимания. И тогда эта тетечка или дядечка начинает своего ребенка... Там сидят над ним квочкою, уже дочечки там 25-26 лет, а она и трусики стирает, и она живет в ее доме. А почему? А потому что я мама, в данном случае, потому что здесь кто я? Если я мама, дочечки 26, я мама. Нет, 26, дочечки ты уже мама по биологии, но как личность ты уже не мама. Ты уже свободная, отдельная личность, которая должна чем-то заниматься. А если у тебя нету чего чем заниматься, то ты, естественно, пытаешься детей своих туда и детей колечить. Да? Или, например, у меня сейчас я там зарабатываю столько-то. Зато у меня есть муж, есть дети. Муж мной, муж мной там командует, он считает, что ты занимаешься ерундой, и тебе не нужно какие-то психологические тренинги проходить. А она начинает проходить какие-то тренинги, пытается мужу что-то втюхивать. Он говорит, ты что, ерундой занимаешься? То есть ты еще находишься на вот этих вот детских убеждениях, ты что-то почула, а уже ему что-то рассказываешь. Поэтому пирамида нейрологических уровней – это основа. Вот внизу окружение. Вы когда-то рождаетесь с кем-то, в каком-то окружении, с родителями. Вас окружают там то-то, то-то, то-то, то-то. Дальше вы что-то начинаете делать, ходить, говорить. Дальше у вас появляются способности. Вас обучают родители. Вас обучает школа, там и так далее. Вас сюда вкидывают убеждения, которые люди не понимают, что такое эти убеждения. Они думают, что это лучше, так хорошо. И они... Вам вот сюда и так и далее. Дальше вырастает «Кто я?» Я взрослый человек. Пришла война, и я отвечаю за свои действия, за свои поступки. Уже год в войне, а я все еще сижу, чего-то жду. Поэтому, например, «Кто я?» Вот если взять ментальной стороны. «Кто я?» Украинец, украинка. «Я уважаю себя, я ценю себя, я занимаюсь собой». Я отвечаю за свои действия и поступки. Я отвечаю за результаты воспитания своих детей. Я отвечаю за отношения, которые у меня складываются. Я реально вижу, что происходит в мире. Я забираю свои манатки, я уезжаю. Или я остаюсь здесь и, и ожидаю там чего-то. Если большинство украинцев будут думающие... Кстати, посмотрите фильм «Хвост виляет собакой». Откроются глаза. И напишите, пожалуйста, потом э, сюда в следующем эфире или под этим эфиром свои выводы. И это для будет мне плата за то, что вы я делаю. А вы откроете свое жлобство и начнете взял отдавать. Потому что, когда вы только берете, вы жлобой. Вот понимаете, вас все равно в другом месте заберет. Вот баланс такой. Поэтому лучше быть дающим. Дающим человеком. Женщина должна быть дающая. Не только секс, а Любовь, уверенность, поддержку мужчине. Но это мы будем говорить в следующем эфире про, про женщин. Хвост является собакой. Если это россияне, большая часть россиян, кто я? Кто я? Та, которая сейчас находится под зомби зомбированием. Это быдломасса. Так же, как и наши люди. Я не буду сейчас никого там выделять. Она сидит на той информации, которую загружают с телевизора, с интернета и с того, что выгодно пропаганде. И почитайте, фосфиляет собакой. Посмотрите фильм. И те люди, которые считают, что нужно убивать своих братьев, что нужно убивать своих сестер, что нужно уничтожать нацию, что нужно... И они пляшут. И, и... То это кто? Это рабы. Это рабы, которые не отвечают за свои поступки. И те люди, которые адекватные россияне, с которыми я общаюсь, у них учусь, они у меня учатся, прохожу тренинги, приходят они ко мне. Слава богу, такие есть. То это люди, которым стыдно за то, что сейчас происходит в 21 столетии, когда такая огромная страна по территории, когда столько умных, интересных людей, которая могла бы быть первой в мире, объединив славянские народы. Они, они унижая их, уничтожая и используя варварские методы. Да, и поэтому миру видел, что там надо заканчивать. Сначала там Запад и Америка думали, ну, посмотрим, понаблюдаем. А потом посмотрели, они разыгрались, что они могут обезьяну с гранатой откроть, так она пойдет и дальше. И поэтому сейчас идет вопрос, чтобы с этой варварской страной как-то по-другому поработать, чтобы закончить этим, этим злом, потому что может превратиться в большую ядерную катастрофу, то, о чем говорили, предупреждали. Так вот, сегодня, кстати, очень хороший способ, сегодня хороший метод написать слова прощения, написать в чатах, написать э, в личку, где-то понаписывать россияне, которые боятся и стесняются, гордыня мучает. Вот у вас сейчас есть очень хороший способ просить меня. Я помню, во многих чатах я видела, как россияне адекватные люди, им стыдно за то, что происходит. Они пишут прямо в чатах, и они открывают вот, вот это вот, помогают своей стране и себе в частности. Простите, пожалуйста, за то, мне стыдно за то, что происходит, что, какую политику ведет моя страна. Даже не страна, а, ну, тех, кто у власти. Поэтому, кто я? Задача Задача в этой пирамиде, в нейрологических уровней кто я. И здесь, смотрите, что получается: вот почему люди пишут часто гадости, они находятся на уровне вот тут вот окружения, на уровне детско-таких подростковых, неосознанных своих мыслей. У них уровень кто я, они не понимают, они пишут вот тут вот. Вот сюда вот они кто я я никто и зовут меня никак и они транслируют своим мета сообщением я сижу ото в соцсетях и ото жду перемогу а вы ото так сидите ото там ото в англии и что то что мне это ото рассказываете и там начинают там грубить там, и так далее что эти люди на самом деле они светят что они биомасса что они не отвечают за то, что они делают. Они светят тем, что им когда-то в детстве сказали, что за все отвечают власть, родители, там, не знаю, поли... и так далее. То есть они не развиваются. И таким образом люди, которые пишут вот всякую там... Или, например, пишут, я обещала примеры. Пишет, значит, мужчина. Я хочу... У меня, я, можно с вами пообщаться? Я говорю, смы, цель какая? И даю вопрос, зачем, что ты хочешь получить? и так далее? Пишет, мне 50 лет, я живу там-то, там-то, у меня э, проблема с половой системой. Ну, я поняла, что этот человек э, находится вот тут, внизу, кто я? Ну, это называется, простите, быдло масса. То есть человек, я говорю, хорошо, но я вид делаю, что я как бы я не, понимала, не поняла, я говорю, хорошо, я могу вам помочь, хотя я не сексолог, я у людей лечу валки в голове, для того, чтобы люди нашли способ, как ему делать, чтобы ответить на вопрос, кто я, почему я это делаю, и если у тебя сексуальные проблемы, то тебе нужно обозначить, а в чем конкретно сексуальные проблемы, а у тебя нету женщины, а какую ты женщину хочешь? А что ты делаешь для того, чтобы женщину такую иметь? А, и так далее. То есть это, понимаете, о чем я? Вот это уровень уровень развития людей. Или есть люди, которые там, потеряли близких, утратили. Они сидят и висят на этой боли. Они самые бедные и несчастные. И таким образом они что делают? Со своим уровнем низкой осознанности. Эти люди не дают пользы тем, о ком они переживают, своих близких и родных. Они на самом деле светят своей, своим эгоизмом. Что я бедный и несчастный, я бедная и несчастная, пожалейте меня. Понимаете? Вот таким образом. Поэтому люди, которые сегодня работают у меня в группе, я вам скажу, дорогие мои, я не ожидала, что вы такие умнички. Просто не ожидала. Мы смотрим такие фильмы, как «Достучаться до небес», «Дева Лица». Дальше фильм еще есть такой «Похороните меня под плинтусом». Записывайте, записывайте. Вам пригодится посмотреть и осознать, как нами управляют и откуда идут управления. Просто фокус на другое. Так вот, я вам очень благодарна. Выпишу, выложу сегодня в сторис некоторые выжимки из из отзывов выложу сегодня в сторисе. Вот. И фильм, фильмы все, которые я вам даю посмотреть, они дают осознание, это синемология, они дают осознание больше доработать, докрутить тренинг. Дальше мы учимся в тренинге уважать себя, ценить себя. Мы учимся отстаивать свои личные границы. Мы понимаем, осознаем, почему с нами так поступают родные и близкими, как нужно, как правильно закрыть. Потому что когда мы говорим о, снова же таки про пирамиду, нейрологических уровней, пирамиду Дилса, рекомендую посмотреть в онлайне и подучиться, то вы очень сильно удивитесь, на каком этапе жизни вы остались. Ну вот, собственно, пока все. Прошу искренне прощения. За что? Вот пишет в группе. Прошу искреннее прощения. За что? Понимаете, вот сейчас вот я провожу эфир, я читаю в чат, что люди пишут. Во время проведения ресурс практики получила расслабление, расслабление и комфорт. После окончания каша в голове, надо разбираться. Конечно! Если вы только начали, у вас вечно была там каша в голове, родительские установки, боль, таблетки и все что вам накидали, то вот этот шум, он будет преобладать. Поэтому ваша задача — договариваться со своим «я», со своим бессознательным самогипнозе, и если какие-то возникают нюансы, дискомфорты, снова идти в транс и просить ответ. Или же попросили ответ, запросили ответ, не дождались, но все равно доверяете, Идете там, занимаетесь своими делами, и это придет в виде, ответ придет внезапно. Вот как, как щелчок, в виде человека, в виде информации, в виде какого-то объявления где-то. Я часто задавала вопрос, почему детство боялась милиции, и слово ⁇ тюрьма ⁇ было самым страшным и ужасным. И сегодня утром я начало открываться. Реально понимаю, что в семье никто не сидел, не был осужден. Почему страхи? Оказывается, моя бабушка по маме выросла в богатой семье. Она рассказывала, когда ей было 9 лет, бандиты убили на глазах мамы на второй день. На второй день отца. А бандитами она называла коммунистов. Никогда бы не подумала. И так далее, и так далее. Когда вы работаете с фокусом внимания, когда вы начинаете работать «кто я?», «зачем я?», когда вы начинаете вы, вы, выгребать оттуда вот эти установки, то, естественно, в вашей голове проясняется, и ваша личность, ваше «я» становится совершенно уверенные и многогранной. Ну вот, например, почему еще люди боятся милиции, полиции? Очень часто неграмотные люди большинстве в большинстве своем, юридически неграмотны. мы боимся полиции, мы боимся милиции. Почему? Потому что уверенность в себе ниже плинтуса. Поэтому нужно знать законы, поэтому нужно иметь с собой на связи своего юриста, адвоката, знакомого, который в любой ситуации может вам помочь. А за это надо платить деньги, а люди не платят. Люди жлобятся. Потому приходится им платить не деньгами уже, а жизнями, тюрьмами и многим еще. Сегодня шла на работу паспорно. Марусит дождь, а в душе весна. Солнышко, нежный, теплый ветер и трава цветущая. Это после проработки в медитациях. Пока писала... Пока писала, схватила поясницу. Теперь поняла, с кем нужно проработать. Понимаете? Поэтому работа со своим бессознательным... Спасибо большое тем, кто присоединяется и поддерживает меня сердечками. Работа со своим бессознательным — это самогипноз, ребята. Это очень серьезная крутая штука. И ваши отношения, ваше здоровье, ваши деньги зависит от того, насколько вы оцениваете, кто я. Кто я? Женщина. Как я себя веду в отношениях с мужчинами? Кто я, женщина? Как я веду себя на работе? Кто я, когда женщина в бизнес-вумен? Кто я, когда жена? И вот это кто я, главное, а остальные это суброли, субличности. Спасибо большое, кто пишет мне поддержку. Поэтому пирамида нейрологических уровней это главный стержень, с которого вам нужно начинать любую работу. Но это не просто. Да, это нелегко. Хотя не просто слово «рост». Сложное слово «ложь». Все на самом деле намного проще, чем мы думаем. Поэтому э, состояние, которое сейчас во время войны уже больше года, уже второй год пошел, идут люди залиплю. Ребятушки мои дорогие, да, ну а пора повзрослеть и осмотреться, что происходит в мире, что происходит в вашей стране. Вот. Посмотрела фильм «Для Валица»? «Принятя с собой любовь до себе» даёт сил и впевненность, ага, без любви все мертвое, и рано чи пиздно все разлетится на шматки. А, нашла выражение в фильме, в деньгах нет смысла, если не тратить их с умом. Вот написала Елена Василенко, умничка, спасибо большое, Еленочка, она находится в двух группах, ⁇ Возроди себя заново ⁇ и в ⁇ Денежном ⁇ Так как она находится в ⁇ Денежном тренинге ⁇,⁇ Денежные коды 2023 ⁇ то естественно, прорабатывая фильм, там, про ⁇ Я ⁇,⁇ Я, Сил ⁇,⁇ Я ⁇ она естественно, работает с денежными кодами, она зацепила и это выражение. А в, в тренинге про деньги там не только убираем денежные ограничения, связанные с родителями, там разными установками, а еще и учимся грамотно их и с умом Дайте обратную связь, потому что был решаем. Следующий эфир будет про прессу позиции НЛП. Следующий эфир. И для женщины будет отдельная тема. Почему женщина отвечает за отношения в семье и вообще в отношениях. Итак до 28 числа акция на два курса возроди себя заново и денежные коды шапки профиля и под этим видео будет ссылка будет ссылка на бесплатную диагностику. Я не беру всех, я беру тех кто готов работать. мне люди которые находятся внизу пирамиды и ждут что за них кто-то сделает, это не моя целевая аудитория, но я пробую вас расшатать. Жлобы, быдло масса – это не ко мне. Я сама вытащила себя и вас помогаю вытаскивать. Поэтому welcome. Следующий эфир будет через несколько минут. Будьте на связи.